Ребят, они еще очень горячие. Я не знаю, приготовилось это или нет. Вроде да. Не поверите, сейчас... Ну вот, все раскладываю, чтобы снимать. И по классике животные начинают беситься. Слышите? Я не знаю, как они это чувствуют. Чарли! Чарли! Ребята Друзья, всем привет! Всех с наступившим 2022 годом Желаю счастья, здоровья, любви Давайте приступим Смотрите, что у меня сегодня есть Это ребра Еще горячие Я их только Горячие Только-только я достала их из духовки Ребят, волнение просто меня переполняет, как это получилось на вкус, потому что делала я это сама, первый раз. Ребра я раньше вот так вот никогда не мариновала, я думаю, что вы насладились ими, ими, теперь наслаждайтесь мной давайте начнем ну что приступим ребят вот так это выглядит ну, вполне ничего кому интересен рецепт пишите и я его оставлю в описании Пока непонятно, я жю краешки. Как-то будет вкус. Уже вкусно. Горячо. получилось вкусно ой слушайте хорошо получилось я их э держал в духовке где-то час ребят ну как вы помните в прошлом видео я крилась божилась снять влог Меня и моя сестра Маша просила снять. Но я, может быть, здесь ставлю чисто ради прикола. Всем привет! Мы едем в аэропорт. Как всегда, опаздываем. Приезжаем за 15 минут до закрытия регистрации. Аня уже в аэропорту. Ты мой? О -да май oh извините, я не вижу все этой красоты. Блин, видны верхушки, да, белые? Видны, видны. А как? Что я там наснимала? В горах я не снимала вообще ничего. Ну, просто потому, что я типа хотела отдыхать. Знаете, в ресторанах бывают ребрышки, прям вот они, типа, вот прям они... Ну как, тянутся, ой, так они, знаете, рвутся. А mm. <свист> Это не прям так, но тоже очень вкусно. Они мягче. У меня был этот рецепт, в планах уже не знаю сколько. Короче, в горах. В горах я просто каталась, отдыхала. Не, не было охоты делать вообще ничего. Я попыталась снять улог, когда мы только выехали. Я его снимала в. Когда мы ехали в аэропорт. И по итогу на этом все и закончилось. Почему? Ну, во-первых, знаете, когда... Фух. Отрезала. Смотрите. Ребят, ну, в общем, почему я не снимала? Mm. Во-первых, когда ты едешь с компанией, и никто ничего не снимает. Все просто отдыхают. Ты чувствуешь себя как, знаете, не в своей тарелке. Типа занимаешься какой-то фигней. Mm. Во-вторых, мне кажется, для моего влога мне доехать одной и чисто разговаривать с камерой. Хотя бы в первый раз. Ребят, мясо мариновала. Два дня. Хочу водички. Коук. Короче. И как-то, блин, короче, не пошло. Не пошло, Ну, как вы знаете, я тоже очень много люблю позагоняться. И как бы неудивительно, что не пошло, да? Вот, ну, короче, надо попробовать этот формат, потому что я понимаю, что чисто мукбанги, да, вот только мукбанги, мне уже чуть скучновато снимать. Как мы отдохнули? М -м -м -м. Отдохнули мы чудесно. Покатались? Поехали домой. Покойно было супер, ребят. Кто хочет ехать отдыхать в Сочи, на горнолыжку, рассмотрите вот начало сезона перед Новым годом. Вообще не было людей. Вкусно. Не было людей, трасса свободная, мы в очереди на подъемник вообще не стояли. Ребят, я потихоньку начинаю уже все наедаться этой, этими ребрами. Ну, получилось неплохо на... Думаю, что на 3 из 5. Наверное, их можно было еще чуть больше передержать, но тогда бы они пересуш пересушились. Видите, косточки отходят легко. Но прям вот такого, что оно распадается, нет. Ммм, не Если у вас есть рецепт, какой-нибудь хороший, пишите, приготовим. Ну уже, наверное, не два, а одну. Либо по разным рецептам. Одно ребро так, второе так. Сейчас я очень люблю смотреть блогеров. Которые переехали из России куда-либо. Это вообще моя любимая тема. Ну, во-первых, потому что мне самой было бы интересно где-то пожить в другом месте. Вот. И... Ну, и в целом, это интересные люди, которые, да, вот смогли, переехали, не побоялись. И у них, ну, есть какая-то, знаете, цель. Это... таких людей смотреть интересно. Вот. И я хотела тут... Хотела заполнить заявку на грин-карту. Я периодически хочу это сделать, вот, но там же ее, по-моему, такой ты месяц можешь заполнять. Ну, там сколько? Два месяца. Не в течение года. И я посмотрела, когда можно заполнить новую заявку на выигрыш. Ребят, запоминайте. Заявки принимаются с 30 сентября по... 1 ноября, что ли. Там это достаточно сложно заполнить, там какая-то сложная анкета. Но думаю, что в этом году я попытаю удачу и заполню. Надеюсь, не забуду. Хотя, наверное, переехать из России многие, да, желают. Но вообще отличная страна для жизни. Все магазины круглосуточные. Доставку можно заказать себе, не знаю, хоть в 12 ночи за какие-нибудь, да, там, 100 рублей. Поэтому это отличная страна. Но Хочется, конечно, попробовать где-то пожить. Это приносит такая мечта. М -м -м. Вкусно. Вкусно. Сытно. Слушайте, ну, ребрышки не разочаровали. Но я плюс-минус. Я ожидала, что будет такой результат. Они не будут прям разваливаться, но они не жесткие. Если кому-то интересен рецепт, подумаю, стоит ли его вообще писать, потому что получилось не идеально. Будем дальше экспериментировать домашней кухней. Ну и все. Всем пока. Посмотрите, что здесь происходит. Сейчас я открою духовку. Боже, о боже. О боже.